Господа, наш самолет завершил набор высоты. Вы можете расстегнуть мне. Сейчас вам будет подан обед. Горячее вы можете выбрать в меню. Вот он, голубость, я Все, лед, все.